Тема была предложена, ну, согласно сезона, зимовка. Подготовка к зимовке. Скажите, пожалуйста, кто на сегодняшний день из присутствующих сейчас занимается изоляцией маток? Артур, Рашад. Ну, я наверняка еще кто-то есть. Смотрите, я сейчас вам э, в хорошем смысле слова подлию масло в огонь насчет изоляции, потому что в основном я буду акцент делать в своей технологичности и в технологии подготовки семей к зимовке именно с уклоном на изоляцию маток. Почему, э, что имеется в виду подбил масло в огонь? На сегодняшний день многие регионы, причем такие, как мегаполисы, обратили серьезное внимание на изоляцию маток. По какой причине? По той причине, что меняется климат, увеличивается период активного выращивания расплода, соответственно, клещ, вороа не упускает тоже эту возможность и размножается там со, всеми, со всей присущей ему активностью для того, чтобы сохранить себя как вид в природе. Это стало на сегодняшний день главной проблемой пчеловождения, потому что в ряде стран мегаполисов где большие пасеки, за зиму погибает 50 70% пчелильных семей. Причина – клещ ворова. Потому что беспрерывно семьи выращивают, выкармливают расплод. Понятно, что там, что расплод – это единственная среда обитания, единственное место инкубации клеща ворова. Он размножается. А корицидами его достать оттуда тяжело, если он находится в печатном расплоде. Отсюда, соответственно, и проблемы. Ряд европейских ученых дали какое заключение, что если мы в ближайшие годы не освоим технологию изолирования маток, значит, в, пчеловодстве, в практическом пчеловодстве будут серьезные проблемы. Но если уж обратила внимание на это наука, значит, Значит, в этом есть серьезный сенс. И очень отрадно отметить, что молодое поколение пчеловодов с небольшой практикой хорошо взяли эту тему, начали с чистого листа. У них получается, потому что молодые пчеловоды – это будущее пчеловодства Украины. Так вот, какая на сегодняшний день проблема в подготовке семей к зимовке? Я вначале скажу о, о пользе, об эффективности изоляции, то есть об эффективности подготовки семей к зимовке, используя изоляцию в, том, в той моей технологичности, которую я применяю уже на протяжении 25 лет. И это, конечно же, показатель и это практика. До середи, до конца июля. До конца июля я наращиваю семьи, даже если уже зацвел подсолнух. Последний рывок у пчелосемей на начале цветения подсолнуха – это последний медозмор в моем регионе. Матки, насколько могут, включают свою максимальную активность. И где-то середины июля до 20-х чисел ее берут медовый плен. Она природно прекращает яснокладку. Уже дальше фактически наращивание при активном нектаровыделении не происходит. Ее сгоняют на крайние рамки и все. В этот период я закрываю матку в изолятор. Закрываю матку в изолятор. И до начала, то есть в первой декаде, до середины второй декады сентяб... августа, я откачиваю мед. К 20 числу августа и 3 декада, августа уже нет расплода. Я обрабатываю, соответственно, семьи от клеща. щавелевой кислотой. Единственный препарат ветеринарный на моей пасеке – это щавелевая кислота, которую я обрабатываю клеща профилактически весной, когда расплода еще нет, и в конце августа, когда расплода уже нет. То есть в моей практике, Матка в сезоне работает всего-навсего 3,5-4 месяца. И вот я обработал в конце августа семью. Если есть необходимость, закормил, то есть скомплектовал по силе семьи количество рамок. Если нужно закормить, значит идеальная ситуация, потому что нет расплода. Какое количество сахарного сиропа плюс полынь, ну КАС 81 будем говорить, в привешке, и где-то 7 до 10 килограмм я даю сахарную подкормку. Почему? Потому что регион у меня лесная зона, лесостепная, пади в этот период очень много, что крайне нежелательно, для, чтобы он подмешался к зимующим кормам. И все, и тема наконец, сентября, то есть на августа закрыта. Какая сейчас обстановка, если изоляцию либо затягивают слишком поздно, либо не изолируют вообще. Расплод еще семьи продолжает выращивать. Уже похолодало, я ну, так слышу по, по регионам. Резко похолодало, а закормить забыли. Не успели, расплода полно сколько давать и как формировать гнездо если семья на двух корпусах и расплоды вверху и внизу понятно что пойдет расход если кто закармливает сахара много растянуть его по всем рамкам и это будет ну, в общем дискомфорт это проблема в том что медовый, сахарную подконку разнесут по по всем Ячейкам, и не получится, если похолодает, скомплектовать его, скомпоновать где-то на ограниченном количестве рамок. И еще одна проблема для преподготовки в зиму – обработка от клеща. Человоды, начиная с весеннего периода, раскачиваются, кто-то забыл, кто-то для самоуспокоения обработал бипином или щавелевокислотой, но в присутствии печатного расплода. Просто так, само, я же говорю, самоуспокоение, но абсолютно никакого эффекта. Почему? Потому что щавелевокислота или бипин, который обрабатывают при наличии печатного расплода, абсолютно неэффективен. Это препарат быстрого действия. Итак, мы обработали этим препаратом быстрого действия весной при наличии печатного склада, Летом вырезали трутня, не вырезали. Затем подходит август месяц готовить семью в зиму. И вот тут мы форсированно обрабатываем семьи всем, чем только можем. Мы пушки применяем, стреляем из пушек. Мы и бипин в конце уже, и щавеллю кислоту. И что получается на выходе? Мы обрабатываем не клеща, а если мы обрабатываем этими препаратами, которые я перечислил, в присутствии печатного расплода эффективность практически на нуле. Потому что основная основной основная масса клеща находится в печатном расплоде. И получается, что сейчас... Идет просто состязание между пчеловодом и клещом ворова, кто больше принесет вреда пчелейной семье. Гоняемся за последним клещом до самых холодов, стараемся его увидеть в минимальном количестве или вообще не видеть при последних обработках, но не старайтесь гнаться за вот этой, вот этой арифметикой, чтобы последний клещ что вы не увидели последнего клеща при обработке. Мы больше делаем вреда пчелам. Представьте, что любой акарицид автоматически является инсектицидом, то есть он вредит и самой пчели. И вот чтобы избавиться от какой-то 5, даже 10 особей воро в зиму, а это допускается, мы губим 15-20 тысяч особей. Мы ослабеваем резистентность, мы подвергаем эти семьи плохой зимовке раз и не забываем, что, на, что в весенний период зимующая пчела будет еще за счет Собственного жирового тела за счет того потенциала, который мы сохраним в зиму, вот этой зимующей пчеле, она будет выращивать себе первое поколение на замену. Так что такой короткий обзор по подготовке пчелиных семей в зиму и какие могут быть ошибки? Вот сейчас как раз похолодало. А звонки продолжают поступать, что делать, расплоды еще есть, закармливать, а уже холодно, плохо берут. Мало того, что его плохо берут, а еще и как его теперь, как распределить рамки с расплодом, чтобы максимально сконцентрировать эту закормку для зимующей семьи, то есть для рамок, для зимующих рамок. Ну, в общем, где-то так, вкратце по, по подготовке к зимовке, это то, что актуально вот на сегодняшний день. Если у кого есть какие-то наработки или какие вопросы по этой теме, уточнения, значит, будем обсуждать сейчас по-горячему по в таком вот в живом общении. Если у кого вопрос, значит включайте камеру, поднимайте руку, и я буду знать, кто говорит. Артур. Включаем. Добрый вечер, Добрый. Владимир Игоревич. Такие вопросы для вас. Ну, в общем, э, э, был на пластике 16-ти мая, что я прошел. Нормально, у меня чуть хорошо. Да, хорошо. 16-ти тише я, ну пробных, что я прошлый год экспериментировал, уже ж, изолировал, что все нормально получилось. В общем, сами лучшие, начнем с этого. Что. И я их вывез, получается, там был по пізній. Принос был слабый, где-то, ну, может, по две рам, по рамки, может, они там поприносили. Ну, 12-рочный час Дадон повен пчелы, повен, И плюс, э, ну, как вы говорите, почти все рамки засиены, я их просто, я там просто маток не понаходил. Там, ну, там невозможно их было найти, они у меня не мячені, их найти просто невозможно. А это две нашел позавчора, ну завтра еще поеду, ну буду изолировать по-любому, потому что ну, ну пчели там куча. И я думаю, ну дело в том, что сироп они берут, сироп они сейчас берут, у нас чуть-чуть как бы, ну, ночи не сильно холодні. бувало там, ну сейчас вроде бы потеплило трохи. И я думаю, это же вопрос по поводу клеща. Как мне лучше, если я и заизолирую, и в конце обраблю, или может пушкой, у меня же не все изолированы, там на 145 я не все изоляторы поделал, потому что я не успел просто. И, чи лучше пушкой их периодически оброблять? либо, либо пластины Смотри, может поставить. Препараты есть длительного действия, а есть быстрого. Препараты быстрого да? относятся, я говорил, это mm. щавелевая кислота, BPN. Пушка та же и мероприятие обработка в термокамерах. Это все мероприятие при, эффективное при отсутствии расплода. Если у тебя сейчас расплод есть, значит, включай препарат длительного действия. Это полоски пропитанные полоски. Ага. либо глицерин и кислота, либо воротом, ну и так далее. Фловолинат, фловометрин, вот содержащие это это. Отравляющие я понял хорошо пока не выйдет расплод полоска будет единственная эффективность будет расплод сделать контрольную обработку уже каким-то акарицидом быстрого действия и дело в том что может это, я дивился может это заслуга именно этого позднего подсолнуха что засев печатанный ну как бы не пятачки по рамке а довольно таки ну много позасивала я думаю просто хочется сохранить ее, чтобы не просила в зиму, бо сила буде, ну я думаю хорошая, она ну, как бы, если расплод цейвей да, как бы и уже старал, пчела, уже там, я там чалы нормально, і раз нормально, и они берут сироп, я думаю, видите, у меня сейчас даже есть такие 12 дадон, ну на на рамку 12 рамок стоит, да, и они крайне подрывают, подливают сиропом с краю а расплод по центру, и вони вот то крайне расплод вышел Вони тут начинают подливать, я просто середину вытяну колематку заизолирую, а между між собою сдвину и все, как бы. У меня же, если в різный получается, то мне нужно надо там парное количество ставить рамок, если в різный у меня изолятор. Я думаю, что было нормально, как бы, если ну, они ну, на насили... ты, ты же первый год уже изолирующий. Ну, ну да. постарайся найти маток. Если ты сейчас не найдешь, и они будут у тебя при такой силе продолжать mm -hmm. дальше активность, то все ей будут до, до ноября месяца, и ты ту силу не получишь. Были mm -hmm. случаи, я уже как-то взял и рассказывал. Мужчина на август, на конец августа месяца хорошую силу имел, додание по 8 рамок. Ну начинается, соответственно, обработка от клеща. И понеслась препараты. Один препарат попробовал, клеща мало. Наверное, фальсификат принял он такое решение. Покупает другой препарат. Снова мало клеща, не понравилось ему. Опять подозрение на, на некачественный препарат. И так он дообрабатывался, что в ноябре месяце у него осталось две рамки пчелы. Повторяю, инсектицид против, то есть акарицид против клеща, автоматически это отравляющее вещество является и вредным, то есть инсектицидом для пчел. Не увлекайтесь этими обработками, стрелять с пушек, потом щаверя кислота для контроля еще два раза бипином. Вы просто травите пчел. Пускай лучше там останется какое-то число заклещенности. До 1% в зиму допускается любую ветеринарную литературу. Вот берите. Угу. У вас какой-то процент угу. заклещенности, Сделать меньше вреда, чем вот эти вот многократные обработки пчеловода семей. Вот старайся найти маток, и все. Вся закормка у тебя пойдет в пользу, а не воспитание расхода. Ты включишь конвейер самоседания и будешь так играться с расплодом до самого декабря. Владимир Ильич, ну по поводу, мы с вами общались по поводу объединения там слабых. Ну получилось у меня все в клеточке. я, как вы рассказывали, слабые, один на один ставлю, у меня на поддонах по 4 штуки. Я их один на один ставлю, дивився, годуют обоих маток, ну все нормально, то есть получилось у меня, это что. Ну вот сейчас их ты будешь зимовать в Да, да, да, без, без. Вот их так сцепи между собой и посередине в клуб опустишь. Максимально компактное гнездо и не тебя перезимуют, да и с ну, Хорошо. Подключаемся дальше, ребята. Коллеги. Добрый вечер, Дмитрий Алло? на чуть? Да, чуть-чуть, кажи. Представляемся, кто вы? Кто вы, вы? <связывая> Сергей. Сергей. Потому не подписал? Да, неправильно подписал просто. Это... <связывая> Хотел спросить, какое максимальное количество можно, как э, бы, рамок при изоляции оставлять? Ну, ну минимально, точнее. Минимально? Ну, дивитесь. Минимально, но если это додано, четыре рамки может перезимовать. Старайтесь слабыми семьями, ну, трошки, так, не играться на, на майбутнё. Сильная семья, натуральный корма, все, закремав, все зробить все сделать вам джала. Але четыре рамки додано, если вы в паре, можно в пару их садовить. Чи вы хотите окремо, чтобы она перезимовала? Ну, планировал, я говорю, окремо что паризмували, ну вот не мы допустим изолятор, правильно, вот я ну четыре рамки не это, ну не парное число, правильно, ну, как три бы, или ну четыре не получится, тут то только три получится, правильно, ну, ну и так что вы у дивися, у каждого пчеловода свое мерило по силе семьи, вот он в августе месяце, ты на восьми рамках бджоли там где-то и все. Вот его представление, что это 8 рамок. Ну, трошки там станут 7. На самом деле, там может быть 4 рамки. Тому сила семьи вам покажет температура плюс 7. На протяжении 3 дней вот это будет ваша сила семьи. Угу. Вот тогда они, они уже будут формовать клуб. Вот это будет сила. Если при такой температуре вы видите 4 рамки, без проблем на Додановскую рамку она произнимает, если вы еще ну, сейчас получается, ну, расплода практически нет, она ну, там, может, две рамки, там, пятачки в центре, а некоторые уже бросили сиять маткой. Ну, количество пчелы да, пчела сиренька, ну, добренькая, как бы это, и такие, ну, на девять рамок, и снизу висит, прям, ну, у меня сетка дно, и аж видно, снизу висит вся пчела, такая сиренька, то есть, ну... Ну, я думаю, ну, там а пиде хорошо, ну, Подождите, а яке, вы сказали, четыре рамки, так? Вот нет, нет, ну есть, и чет... ну, есть и, ну, есть и слабшие, просто я говорю, за сильные, что, если, допустим, они сейчас сидят на девяти рамках, и аж подвисают снизу, ну, под, ну, хороший, под рамками. Хороший, Добрые, да. То есть, ну, я думаю, это. Да. а у этих я не знаю, что, может, их, как бы, как вы сказали, изолятор, ну, я как бы через медовую рамку, ну как две семьи через медовую рамку, можно что же так правильно сказать? А вот так. такой, маленький вопросик. А когда эти, цю, цю, цю, перезимуют вони ну добре, все, да? Высновишь надо, ну как бы разделить или там дальше, ну с ними керувать? Высновите, если они у вас, ну, сейчас важно, чтобы они у вас зберегли, чтобы они перезимовали у вас две матки в одною об'єднаної сім'ї, спільної сім'ї. Як ви будете зимувати? Чи ви, чи ви десь пізно восени, ви їх об'єднаєте Две через плівку, об'єднаєте два матки ви, за умов, що матка в ізолятором. Ви об'єднаєте два таких відводка, ну так, сімейки по 4 рамки. Об'єднали десь при плюс десять. Зробили спільне гнездо через медовую рамку два изолятора. Если это у вас вдасться, они перезимуют. На весне вы можете. Это у вас Додан, я так понял? Да, да, да. Если Додан, краще за все, через вертикальную перегородку они сбоку сидят две по четыре рамки. Выпускаете маток, обед, две матки, сразу разделительная решетка, бо что они там перезимували в одной семье сразу разделительная решетка. решетку. Вони начинают, как степи, цепи матки, вам все. Через 21 день там уже будет повно, они не будут влазить вам в цей додан. в цей ось две матки. Вы что делаете? Mm -hmm. Вы снимаете эту перегородку вертикальную, ставите горизонтальную разделенную решетку, приносите матку одну нагору з с двумя тремя рамками, нижний корпус до комплекта добавляете там э, рамки и все и контроль по верхней матке и вас в режиме корпусной системы будет работать двухматочная семья для того Угу. И так и еще, а, а какой это период делается? После облета? После облету, после, после, сону, после, сону, после облету, да. полностью, ну, хорошего облета. Очистительный, концерт? да. Очистительный облет, сделали ревизию, потому что там может рамки заплесневели, и баганью. Поэтому сделали ревизию все и сразу выпускаете их в пару. Выхманный mm. стартер быть. Ага, и еще, а изолятор, как максимально до стенки, ну, допустим, четыре рамки, у меня врезный, ну, парни получают, ну, не по, ну у парни. Лени... У вас в разные. не Ленинский? Да. Так. Как его лучше, ну, сформировать? Его Вы его посередине горизонтально размещаете. Посередине да. горизонтально. Так. Он у вас будет, бажано, чтобы он был немного ближе. Э, зміщений до передней стенки. Да. Не, да, не, да. Не, не строго по центру, а трошки зміщений. Є там такой угу. каприз при перемещении клуба. И все, максимально зжати гнездо, чтобы матка была в зоне захвата клуба протягом э, восени, зосени, зима и до весны. И вверх, вверх, и... дивиться. Верши вы можете, если вы будете класть зверху дотації, або або пакеты с медом, або будете, або перевернутые рамки будут у вас класти То у вас может этот надрамочный простір может забрать туда в жилу изолятор на в второй половине земли. У вас изолятор может быть кинутый. Так что це mm -hmm. учитывать треба вот такие вот нюансы. Бо изолятор маленький, цей в изоляторе маленький, в этими Ленина, май этот цей недолик, верніше недолик в чому в розширеному гнізді. Клуб буде бігати, або або він сформується внизу осінь кине його, якщо внизу він сформується, він буде без, не в зоні захвата матно. Або якщо в конці зимы в він у гору підскочить. И бывает так, что матка попадает в эту корку клуба, а там плюс 10. Они ее не чувствуют. Они ее могут або кинуть, гадовать, або она просто не, не может сама уже принимать корм. Коботком. Ага. Это ось и каприз малых и недолек изоляторов малоформатных. Не только Меленина, малоформатных. В рязной или межрамочной, что там клуб, при примеченный клуб, повинен быть в таком выгляде сформованный, чтобы матка была постоянно в зоне захвата клуба. То есть, и то есть я так правильно понял, максимально поджать. Максимально сжатый, так. Хай лучше они там будут не на рамки клуба, а трошки хай даже більше до задней стенки, да? Ну, як бы вот так, ну, чтобы на пів изолятора перехвачивали. За, за зиму середняя семья з деда 8-10 кг с головой максимум. А тим больше, если нет расплодов. Вот, дивите, mm -hmm. ваша рамка на, 4, на 300. Если она да. полномедная, сколько она я кормил? 3,5-4 кг. 4 mm -hmm. рамки. Там у вас на 2 земли хватит, поэтому не старайтесь mm -hmm. расширять. Бывает так, что по килограмму, по полтора килограмма растянут на, на 6-8 рамок. Сила семьи 5-4, а там вдвече больше рамок ага Ну, вот я через горизонтальную перегородку ставлю, потом ставлю кормовую рамку, потом рамку с изолятором, или изоляторную рамку так, так. Сразу... Изоляторы, изоляторы другие будут. А, другие, другие други, да. все. Так. И еще, чайной кислотой мы как обрабатываем? Раз, чи два? Ну, вот такого плана. Все зависит от того, какая у вас закрещованность была. Ну, допустим, вот сейчас расплод вышел, я обработал, ну, вот сейчас здесь будет 20 числа сентября, я обработал, потом можно еще десь в ноябре обработать, да? Ну, ну вы по можете сделать контроль декілька семей по диагонали, обработать, посмотрите, яка закрещенность у вас. Якщо там невеличка упало, не, не мучайте бджолу. Я перед всем сказал, что шкоды больше делают бжоляры, чем сам кличник как это за последним клещом. Uh -huh. Сробите, гляньте, сколько. Если там упало ну, какие-то там десяток клеща после первой обработки, ну, упадет, может, еще там 3-5 после второй. Но не забывайте, что это неповидло и для бжил. Эта обработка. Ну да, да. И еще вот это, ну, то, что я с вами разговаривал, по поводу, что уже расплода, ну, мало вообще. Не могли ли повлиять полоски от клеща на то, что матки как бы прекращали Чи навпаки? Ну, я просто не могу понять. Просто, как бы, такая ситуация только у меня, а по округе хлопцев по 5-6 рамок расплода, печатного, и, ну, разновозрастного. Не могу понять, просто я не знаю, Це надо, как вы, как семья шла, яка какая она была. Когда матки обгулялись, чего сегодня мало и не набрал и тут все видносно за -а -а. так все люди давайте подключаемся далее. так артур микрофон включай а -а -а. Так, чуть... стоп? есть стоп, подожди, есть он Джека давай а -а -а. Женя, включай микрофон. Что, не хочешь? Не придумал? Давай, артур ты. Владимир, по поводу зимовки на, что я в прошлом году тоже экспериментировал. В общем, сделали я сделал такой изолятор, как у вас, широкоформатный, поставил по центру и зимовало на двух рамках. На двух рамках. Пришло в зиму. И визюмывали, и нормальная семья, и вообще на всю. Ну все добре, не зношена жила была, и она перезюмывала. Да, Дву рамки поза по, по, по бокам заставник с фольгоизола, и сверху верху этот мешочек я накрываю мешками, ну, ну, цими крапивянами, и все четко получается. Ну все, не а... бойтесь экспериментами делать, это ваше, это ваше mm -hmm. напрацювання. то все, что вы сделаете, все, что получается, это ваше. Никто для вас авторитетом быть не может. Ваше ваше. И по поводу изоля... врезки изолятора, от я в прошлом году и в этом году так тоже, как бы для меня от, ориентиром есть, вот как на рамку там дивиться, да, и воно получается верх они заливают, и заднюю стенку больше льют. И я, получается, поднимаю изолятор не по центру, а чуть-чуть выше и ближе до переду. И у меня ну, в прошлом году так все четко получится. Ну, надеюсь, что и в этом году так все получится. Ну, какой для тебя еще может быть кто-то авторитет, если тебе все хорошо получается, скажи. Мне? Я просто раз это... Раз... Ну, правильно, я, я понимаю, что хочется поделиться успехом. Молодец. Ну, да. Я говорю, что это ваша, это завтрашний, завтрашний день. Эта технология, это технология завтрашнего дня. Это ваше. Ваше поколение, все. Вы, в в вы, в не в Украины. А мы так уже будем на, на подстраховке. Питание, все, корректируем на ходу. Все, что есть, сейчас в зиму заходить, так что старайтесь меньше шкоды сделать. И не... не не соревнуемся с клещом в воровах, то больше шкоди зробит. Бо это мы можем запросто. То с переляку, то, то, то от незнания. Владимир Ильич, а еще можно вопрос по поводу долгоживучести клеща? Если от матка сидит больше 200 дней, клещ сам не погибает? Не погибает, забудьте за это. Он скопировал. Я вам сейчас приведу э, акцент, э, прокомментирую Акимов, чистый о королах, У Авдиенко и Акимов. Если попадется книга вам, Акимова, Клещ, Вороа, деструк, Деструктор, Якобсони, враг медоносной пчелы. Так вот, смотрите, Клещ, Вороа. Эволюционно, когда он перешел с пчелы Апис сирана индийской на Апис Мелифера, скопировал полностью ее антогенез. Все, что вредно для ворова, автоматически вредно для медоносной пчелы. Поэтому старайтесь поменьше химических обработок. Самый, самый лучший способ избавиться от вредителя – это использовать против него биологического врага. Что это значит? Против гусениц и птицы, против мыши кота и так далее. Ну, это так, утрировано. Если не получается найти противовредителя биологического врага, значит, мы что, даем, что делаем? Второй не менее эффективный способ – не дать ему размножаться, ударить по инкубации. Все. Это самый, самый эффективный метод для борьбы с любым вредителем. Просто не дать ему размножаться. Я Когда, когда в моей практике матки работает всего 4 месяца максимум в сезоне, и плюс еще я делаю отводки на старых матках в начале активного сезона, то есть разрываю вот этот непрерывный цикл его накопления, размножения клещу. И плюс обрабатываю весной всего-навсего в моей практике две обработки. Весной, когда... Расплода еще нет, в конце лета, когда его уже нет. И плюс отводки в середине сезона. Не говоря о зоотехническом методе борьбы, я занимаюсь гомогенатом, понятно, это ловушка для клеща, то есть приятно исполезно. И вот таким образом просто клещ не успевает накопить этот титр, угрожающий титр запрещенности для зимовки для зимующих пчелы, для зимующих пчелы. И, соответственно, она идет и в зиму с полноценным жировым телом. А, жировым телом. а жировое тело как раз и есть. Его наличие, его э, развитое состояние жирового тела – это фактор биоресурса, то есть продолжительности жизни пчелы. Не забываем, что она должна полноценно перезимовать, эта пчела и воспитать себе первое поколение весной на замену за счет, подчеркиваю, за счет собственного жирового тела. Вы там хоть вагон перги поставьте в этот ранний весенний период, пока не будет молодого поколения пчел не сменится, которое сможет усваивать пыльцу, первое поколение будет пчела выращивать зимой сейчас за счет собственного жирового тела. Для того, чтобы оно было максимально полноценным, и еще у вас эта пчела, перезимовавшая, вырастила первое поколение, и второе тоже, и участвовала даже в первых товарных медосборах, ну или хотя бы и первые медоносы какие были. Вот это называется сохранить потенциал жирового тела, продолжительность жизни. Клещ живет ровно столько, сколько живет и пчела. Поэтому 200 дней, 180, говорил Пётр Яковлевич Покойный, не получилось. Он одинаково. Живет пчела 300 дней и 300 будет жить клещ. Он полностью скопировал антагенез медоносной пчелы. Если он не израсходовал этот потенциал, когда пошла самка в зиму ворова, не израсходовал этот потенциал, как и пчела, почему она живет зимой в 10 раз дольше, чем летом. Потому что летом она изнашивается на выкармливании маточным молочком расплода. То же самое и клещ. На форсаже откладывают яйца. Затем прошел период, тоже погиб. И в конце сезона, когда клещ не уже идет на затухающую такую фазу откладывания яиц, тоже у нее сохраняется этот потенциал, с которым она идет в зиму и начинает весеннее развитие для того, чтобы снова включить этот цикл сохранения себя как вид природе. Владимир Иванович, а вопрос по поводу весной обраблять. На пятый день лучше или сразу колымок? Вообще-то, смотрите, обрабатывать желательно дважды. Но если mm -hmm. я обработал первый раз сразу после облета и клещ, ну, посыпалось там его единицы. Я не стараюсь дальше вторую обработку делать через неделю. Почему через неделю? Потому что, когда уже начинают появляться первые личинки перед запечатыванием, очень часто, я вот слышу по наблюдениям, бывает клещ из-под эстергитов срывается для того, чтобы запрят, спрятаться сразу вот в эту личинку перед запечатыванием, ее запечатали и все, и у нее пошло ссылка размножения. Поэтому есть, такая, есть такой у него каприз. Но я знаю, что впереди у меня отводки на старых матках. Я ему все равно разрываю цикл. У меня гомогенатия строительной рамки ставлю. Поэтому если клеща упала там единицы, значит я не, не травлю пчелу. Ну все относительно. Включайте угу. логику и что произойдет, если вы дадите лишнюю обработку. Ну можно подорвать этот потенциал, потом выскочить либо аскосфероз, а скосфероз, это подорванная иммунная система члена семьи, как сверхронила. И будет, и будет проблема. А строительную рамку ставите белямидовой, да, ну, получается, скронено. Вы не можете ставить строительную рамку, кроющий к расплоду. Последний расплод и кроющий. Ага, последний расплод. Вы строительную рамку на проволоке или вообще на трудовой? Я использую магазинную надставку. Рамку магазинной надставки ставлю внизу. Ага, я понял. Они дотягивают вниз, получается, да? Желательно, если вы хотите полноценно получить, ну я надеюсь, гомогенат. Гомогенатом сейчас только ленивый не занимается. Хороший продукт, хороший и эффективный во многих проблемах. Поэтому приятное с полезным. И ловушка для клеща, и получить гумагинат. Поэтому ставьте строительную рамку в конце, в конце сезона на последнем взятке поставьте. Вам они отстроят трутнем, заведут медом. Можете откачать, можете так оставить. Затем весной скройте, поставите, и будет корм. И она вычистит вас. Использует как... Ну, как корма, семья. И, соответственно, засеет туда трутня. Или же овощину трутневую. И в центр гнезда. Я всегда ставлю центр гнезда. Моментально отстраивать, если есть взяток. Если нет взятка, для того, чтобы отстроить трутневую вощину весной, можно дать 2-3 дня по 200 грамм сиропа. Если нет, ну, чисто, чтобы отстроили вощину Матка сразу засевает, и контроль будет у вас по... Отложенному яйцу 10 дней извлекаете. То есть только запечатали трутень. Извлекаете для гомогената и за технический метод сразу автоматически получается. Ну, гомогенат на зиму будем осваивать. Осваивать, Сейчас. Есть, да, есть тема хорошая. Так, продолжаем дискусс. Вопросы. Сергей Брагин, Меритопольщина. Очень приятно. Владимир, Владимир Егорович, э, перезимовал три матки в клубе, одну отсадил, две э, разделил через ганиманку сверху, две и три рамки, верхнюю бросили. Что я сделал не так? А ну еще раз, а ну еще раз. Значит, э, при э, выход, выходе из зимовки разделил маток пополам через... В новый корпус сверху поставил ганимнамскую решетку и их оградил этими, заставными. Верхнюю матку бросили, ушли все к нижней. И я думаю, что это слабая звонит, семья да? у вас была. Слабая, слабая семья. семья, да? Конечно. Есть, они ушли на одну матку, а тем более, если там уже была личинка, они уходят. Там прецедент есть, матка внизу одна, они бросают очень часто. Получается, матка, которая первая начала червить, кто и уходит, так получается? Конечно, конечно, да. Но фактически, ту, которую первую начали, начали кормить, так получается. Смотрите, если у вас семейка слабая, то желательно, желательно матку поддержать в этой семье. Вот вы начали, допустим, пять рамок у вас семья, вышла из зимы, а там две матки. У вас какая, какая по силе семья была? Ну пять пять было. Пять рамок. Вот смотрите, пять рамок да, вот, да. сила семьи. Две матки у вас такая сила семьи не потянет, а тем более если у вас додановская рамка. Дадановская. -да да. Видите, это два варианта. Либо вы разделяете корпус пополам и развиваетесь как в лежаке. Я перед этим говорил. Две матки сразу через разделительную решетку. У вас будет эффект. Они наберут силу, затем вы аж затем вы наверх поставите одну из маток, а та будет внизу. Но они уже обе будут сеять. Уже феромон будет у них идентичный. Второй вариант. Вы выпускаете одну матку. У вас общий клуб один. Выпускаете одну матку. А вторую в изоляторе держите на крайней, ул... на крайней улочке. То есть медовая... стенка, медовая рамка. И на крайней улочке матка в изоляторе. Три недели она будет там сидеть, и это уже будет работать. А это будет сидеть еще в изоляторе. И затем вы можете поднять печатный расплод, пару рамок, и выпустить вверху эту матку. Спасибо. Ну, я понял приблизительно так, так же, что-то что неправильно. Неправильно, рассчитал. слабая семья, слабая семья. У вас я была. понял. Да. Спасибо. Владимир Егорович, <coughs> а какие изоляторы вообще лучше, врезные или межрамочные? Дивите, вали, по, по способу размещения они могут быть врезные или, или межрамочные. Они могут быть миленинские, малоформатные или хмаренные, широкоформатные. Поэтому смотрите, изолятор это, это всего лишь инструмент технологии. Постарайтесь, если вы первые годы в изоляции маток себя практикуете, значит, попробуйте оба варианта. Попробуйте оба варианта. Вы найдете какой-то оптимум и будет это ваше. Потому что недостатки, достоинства есть и у того формата, и у того. И недостатки есть, и там, и там. Маленький изолятор могут бросить. Если семья слабая, уйдут или, или в начале зимы семья, матка погибнет, они вниз опустятся. Или во второй половине зимы они подскочат вверх. Погибнет. В широкоформатном такого не будет. Но широкоформатный недостаток, он семью, он, ну она остывает, он семью, если она слабая, режет надвое. То есть ты разделяете ее надвое, и если она по силе незначительная, его может, клуб может перекосить. Поэтому, но широкоформатный изолятор междурамочный, я вам скажу, это курс молодого бойца. Попробуйте широкоформатный междурамочный. Он вас научит держать, то есть компактность гнезда. А компактность гнезда будет вам нужна хоть при малогабаритном изоляторе, хоть в резном, хоть междурамочном. Потому что очень часто количество кормов, 15 килограмм, допустим, разбивают по полтора килограмма 10 рамок, на общее количество выходят, изолятор посередине, начинается зимовка, поедает корма, увеличилось количество пустых ячеек, увеличилось, расширилась улочка, они все сбились в одну сторону, бросили изолятор. Поэтому изолятор Эрхмари – это курс молодого бойца. Вот, что они показывали, что, э, как бы, э, за... изолировали маток, вышла же молодая пчела и ну, посадили их на вощину, закормили сиропом, ну, набили белую... волней, оттянули и залили все это, и на весну вышли тоже, как бы, ну, ресурсы. Ну, я так говорю, сказать, ресурсы, какие, ну, у пчели обучили потенциал, какие здоровые, если она не выкармливает ну, сам расплод. Ну. Ну, все это уже проверено, все це, про это уже все рассказано. Да, я говорю, что именно хорошо, ну, потенциал такой, чили сумасшедший, оказывается, понимаешь, ну, что я просто этого не знал, ну, до этого пока с вами не познакомился. нормально, все будет Украина. Жека, ждем от тебя вопрос. Я уже, ты практика хорошая, ты изолятор нашел для себя? Какой формат? Здравствуйте, Егорыч. Изолятор полностью рабочий. И ваша косынка в идеале. Но даже для зимовки ваша косынка лучше за Миленинский. С Миленинским надо покрутить. По изоляции хотел бы ну, всем сказать, э, то, что если мощную семью э, загнать на 4 полномедовых рамки, и там либо межрамочный, либо врезной изолятор. Вот за три года на рамку ДАДАН практика показала то, что семья, мощная семья, загнана на четыре рамки, съедает вот эти все четыре рамки махом. И иногда даже не хватает. Я не могу понять, в чем. Либо за теплой крышей. Ну, то, что у меня есть. Сетка дно, теплая крыша и разный вид изолятора. Ну, то есть я не, не беру во внимание изолятор, а просто, вот наверное, то, что мощная семья пережата. Ну, только такую даю характеристику. Как вы считаете? А какое количество у тебя таких случаев? Ну, вы же знаете ситуацию. За три года, вот это сталкиваюсь, уже три года... Нормально. Эта зимовка показала результат хороший, когда я приспосабливал 300 и по нехватке корма, так как не, ну, не, успе, ну, не успел закармливать, я не хотел, но думал, что там есть больше мед. У меня остался мед только в 145-й рамке и приспосабливал трехсотую сверху корпус 145-й. И между ними ну, любой там изолятор, так как и межрамочный, и врезной. Э -э, результат хороший, но э -э, часть все равно входит э -э, под крышу, под теплую. И просто съедают корм. Даже вот это, э -э, допустим, треть рамки, четыре рамки трехсотых. Залит, ну, запечатанный медок там на треть рамки. Сверху 145 монолиты, между ними изолятор и для семьи, ну, как-то вот если мощная семья, вот что-то, ну, я не знаю, с чем это связано. А может то, что тонкостенный улей, у меня стоит 25-ка, получается, проварена в парафине, может быть и так, но это интересует, интересный вопрос. Ну, какие-то есть семьи такие у тебя для сравнения по... По разной силе, по разному количеству рамок, одинаковая сила, но там больше рамок. Или открыто? Ты холодную зимовку пробовал когда-нибудь? Ну, мне просто, что везде теплая крыша, и на пасеке гоню полностью стандарт в плане формировки гнезда. Это когда я, ну, все семьи просто по объему, одна семья занимает 6 или до дана, и когда там, ну, переживаю, допустим, ставлю даже 6 и посередине иногда 145 корпус, это прошлая зимовка, ставил 300-ю рамку с резным ленинским изолятором. Исключительно. Ну, работает хорошо. И вот это вот так, ну, пасека большая, но есть чем сравнивать. Большой процент по пасеке, где в ну, даже так, до 20 февраля сухари полностью, были уже сухари, я не знаю, чем это было. А есть такие, как вот осели, так и сидят, но таких просто единицы. А так пасеке много, вот эта корма нехватка, корма заходит Если пережать, это мое мнение так. Ну попробуй не дожать. Вот это ж на следующий год будем пробовать, Игорь. Нажимай. Давай, Давайте. Да, спасибо, Армин. Так, ну нас пока не отключают. 45 минут вообще-то дают бесплатного эфира. Ну, пока, пока не трогают. Так, все. Давай, Женя. Давай. Я ж все-таки вы опять нас э, как-то объединяете, опять нам делаете свои драгоценные опыты, делитесь наше общение. У вас там организаторские вопросы, может есть, может будем попутно закрывать, решать. Вы не стесняйтесь, мы ж все одинаковые. Да, ты на что на намекаешь? Э, на организаторские способности на организаторские наступительный взнос ну конечно Шо слушайте там, как... я вам сейчас хорошо я я карту я с... э, скину сейчас в Zoom карту свою 20 гривен вас не обременит не разорит такая сумма Вайбер Вайбер я Вайбер это Вайбер выброшу номер карты, и наш ну, короче, школа, школа Малыхина, Выкину карту, 20 гривен, чтобы вас не, не разорить, потому что военное положение в стране, ну, и вас как-то обяжет, вы будете, вы будете знать, может, больше, если... Хорошо, спасибо за предложение. Какие вопросы давайте, ребята? Пока нас не трогают. У кого будет возможность, в субботу не получилось сегодня живем. книги у меня есть, пообщаться так, в Запорожье, на ЗНО на следующую субботу повидаемся. Владимир Владимирович, вот э, вопрос такой тоже я бы мучал. Получается, семья болит, я с каферозом там, ну, или мешочным расплодом, э, матку я закрыл в изолятор, это прошел этот период э, ну, ну, инкубации, ну, расплод уже весь вышел, и вы там говорите, что надо заменить матку и дать новые рамки, правильно? Ну, а матку обязательно менять или не обязательно, как бы, такого плана? При какой ситуации это, мать? Ну, если вы болели еще... с касфирозом? Да. Ну, смотрите, если вы, если вы с касфирозом ну, увидели в начальной стадии, обращайте увагу всегда на трутневый расплод, потому что все болезни расплода это не до, не до обогрета, не до личинка. Как правило, первый, первый может страдать и как мишей, будет труден, потому что он мясистый, он на периферии, всегда может быть недокормленный и недобогрит. Якщо там попало, вы видите ячейки первые ячейки, это еще не хвороба, но уже сигнал, что может быть беда. Вот тут никакого расширения, никакого нажать на расплодные рамки, хай корма будут где-то сбоку, чтобы дела села на расплодных рамках, и ни якого расширения. Вот это будет профилактика номер один. Если вы побачили уже декілька ячеек у гжлынам у оце вот это уже начало. Если количество, кількість, то это достаточно две недели изоляции, Два недели. Если на начале тільки хвороби. бо аскарироз, это не хвороба, это не хвороба, это педираванный иммунитет жилинной семьи, як сверхорганизма, где-то на каком-то этапе. Делись, або расширили завчасно, або кормів не хватило, або семья была ну, расширена, короче говоря. Гулял ветер. Поэтому при нескольких ячейках розплоду достаточно два тижні изоляции, если уже пошло таке, что сипе вниз, сипает вниз и высыпает из ледка на прилетки вы видите, там теке знищуйте матку. Все, меняйте матку. Выйдет свящевая месяц, там месяц должен быть безрасходный период. Хай все вычистят, вылежут и піде у вас семья в развитие. Может быть рецепт. А, а рамки убирать? Да? Рамки бажано Есть. убрать. Если это в середине сезона у вас получилось, хай в сезон допрацьовывают, дадут вам товар, хай вона себе э, окупает, семья в товары. А потом в зиму эти рамки, там, где был расплод, вы их перетапливаете. Те, що не тронуты расплодом, можно оставить. Даже при американском гнидсе. А если не вистачить для зимы в рамках, значит, где-то в нормальных семьях там, позичите по рамки рамке двое. А, угу. Не спешите расширять на навес... весне гнезда. Вы можете расширять, ставить сбоку рамки. Гнездо не разрывайте. Не разрывайте гнездо, подставляйте теплое до теплої стінки, от первый, первый расплод вийшов, припустимо 6 рамок, там, ну, 4 расплоди, 6-7 у вас э, бжоли. Підсувайте до теплої стінки, там певдень, чи, чи схід це буде, заставна, решта рамок ставьте хоть весь повністю до самого сам комплекта, якщо це лежат. Але не разрывайте. Семья, дасть вам, семья завжди піде уже за заставну, вам за первый буде ориентир, что, как уже семья не выходит за заставну на рамки, вы а тогда можете регулировать заставну. але не разрывайте, потому что, чтобы утекти от раяния, а тут акация наступает, ну как же нельзя взять товар за акации, и вы понеслась вот так вот, то, то сушка между расплодом, то вощина, да, она не зародилась, але потім выгребаем або аскосфероз, або гнильца. Можна расширять угору, вниз, вбок, но не трогайте розходное гнездо. Зрозуміло. Дякую. Если уже сильно аскосфероз всыпает, все, там цілий месяц должен быть без розходный период. Ну, инкубационный, правильно? Инкубационный период, так. Вони вычистят, вылежут Запрополюсують, как положено это в природе, а не так, что у нас mm. бывает, аскосфероз, там то матка может быть причиной, матку выкидают, меняют на другую плитную, она по тих рамках начинает сиять яйца, все, матка, винувата матка, не в бжоляр, матка винувата, что он ее кинул, из пекла, mm. так что только в период месяц. Mm, ясно. И это все, это касается всех и хвороб расплодия, вот такая наука, такой подход. Так что, дякую за участь, всем на все добре, все будет Украина, хай будет мир вам, до встречи. До свидания, спасибо вам. До свидания, на все добре. Дякую. До, побачки. до побачки. На все добре.